Так, папа, Что, течет уже из двери? Мы идем на 37-ю параллель. Пойти туда, куда не ходит никто. День отводья, Канаш. тую. С днем рождения тебя. Спасибо, с днем рождения наш мега-матрос. С днем рождения тебя. Матроса. Капитан, с днем рождения тебя, матроса. дочки. Да, с днем рождения матроса. С днем рождения, матроса, капитан, ты молодец! Вот так 17 лет на большом каретном <свист> некоторые справляют. <свист> на о -о очень <свист> большом каретном. 30 узлов Виента и Ну, нет, уже не 30, уже 26. Уже 26? Да. Мы уже даже привелись немного, Этот курс поменялись. делаем салат оливье матросу на день рождения иногда эквилипристические трюки приходится совершать вот так настоящие моряки готовят еду в настоящем морском камбуде спасаясь от перегрузок это на самом деле я уравновешиваю Леди Мэри. она туда Катя, качается я ее хоп на место возвращаю она сюда я такая хоп-назад, это я ее раскачиваю сейчас, в общем. Не раскачиваю, раскачивай. От меня все да. зависит. Всех ага. с 12 декабря. Отпусти тряпочку-то уже. Так, я-то что, сама. Тряпочка символизирует, Она вертикаль уровень да. Уровень крена, да. Изба читальня это у нас. И изба рубильня. Ой, вот так вот должно быть. такая качка. Там вот по линии моря, если устанавливать, то все время будет вот так делаться. А, ой! Опа, это... Так, папа! Что, течет уже из двери? Днем, днем рождения, рождения тебя, днем боя, за днем боя, днем боя, днем боя, днем Прежде чем попить чай... Тортиком праздничным мы тут ликвидировали потоп, когда пришла волна огромная и через закрытые внимание люки залила, залила весь диван всех нас, снесла все кроме вещи. Да. Имениницу и меня, мать а мать и Вот да. с этого борта вообще все слетело, снеслось. Так, кровь, все валялось на полу на, да, на а вот компузе. Вот левые окна в рубке были все э, под водой. Вот эти окна были под водой, штору уже тут от, частично сняли. Чего, приснили? Ну, с той стороны была вода, не с этой. Ну да, словно. Можешь вы теперь вот так развернуть, чтобы я его ровно порезала? Этот день рождения, Настенька, ну, не забудет никогда в жизни. Так. Я снимаю Но продолжаю. Настя, а скажите, что вы чувствуете? Настя, да? четыре. Ну да, вот так. Все прекрасно. Если бы меня не облило волной, было бы еще все лучше. У меня было такое прекрасное настроение, потом оно испортилось. Сейчас, может быть... Сейчас тортик, как кусочек, сейчас маленький может самый... Быть, меня торт вылечит. Вот время, в которое я вчера легла спать. У -у -у. А почему? Ну, не знаю, почему это спать не хотелось. И еще это самое... Книжка интересная. Какую читаешь книжку? Гарри Поттер и Узик из Но только она у меня уже почти закончилась. И мне неохота делать перерыв на какие-нибудь другие книги. И охота сразу читать Гарри Поттер. А еще я ночью проснулась, когда тут папа. Был. Да, помнишь папки? Приходила к матери. Mm -hmm. что, что сказала? Но просто я подлежу. Дайте печенюшку тоже. Сейчас, сейчас, Настя, сгони за печенюшкой. Я не знаю, где я смогла. Какао какао. Или утреннее? Утреннее. А. Сейчас я принесу печенюшки могу вам что-нибудь помочь. Я не знаю, где какао. Здесь у нас сушатся вещи, которые мы просолили, а потом и приснили. Скачем волнами по 37-й параллели. Погода шепчет, займи и выпей. Был День рождения, Настя, мы его что отмечали. на она шептала, идите как все нормальные люди, в Само, И на или в Новую Зеландию, а мы что сделали? Мы тоже. Сегодня проснулась со стойким чувством, что, блин, таких психов, как мы, мало в мире. Ой, что делаешь, Закеш? Починюшек-то дайте. Наська тут, все, сейчас. сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Путь Дункана из Порта-Глазгова тут Наська вот отмечает на карте с координатами. Тут это все вверх ногами, должно быть вниз ногами. В общем, дошла уже до островов Тристандахуния и даже Амстердамских островов. Где-то, в общем, болтается сейчас в Индийском океане. А. На островов Тристандахуния, где-то вот здесь сейчас они болтаются. Это еще один из пунктов нашего вместе. посещения обязательного, потому что мы все удаленные точки посещаем. Атрисанда Куни одни из самых удаленных обитаемых мест на земле вот на этой карте Покажу, у нас все в картах Вот они под красной стрелочкой в центре экрана Ой, простите, уже качество Так, а пока мы на следующем окне Это у нас от солнца прикрытие Пока мы болтаемся на 37 параллели Где-то я так подозреваю, вот тут вот это тут. И идем, страшно сказать, куда? На самый юг Южной Америки. О -о -о, сюда. Ой, мама! Оператору больше не наливать. Очень Пошла спички. А знаете какого? Размера был носовой плавок у Хагрида. Какого? С хорошей Ух Ты здорово. Вот нам бы вот такой пару носовых платков у Хагрида и был бы стол под скатертью у нас когда-нибудь, ну, чтобы менять. Да, да, вот не надо. Все, пошла за печенюшками Они у нас скрыты так вот здесь вот. Ой, это висят непромы и пристежка После волны, что пришла позавчера, Андрюха стал Выходить на палубу пристегнутый Это был большой плюс волны Тут у нас такой творческий беспорядок Потому что все летит Все кучами Сушить негде Вот оно тут сушится кое-что Часть курток висит здесь Часть курток уже упала вот Это вот тоже уже упала Потому что висела А там в шкафу у нас живут печенюшки Сейчас я за ними полезу Несу печеньки как и там. с перегрузкой. На, любим Все у нас закупорено теперь. Вот так выглядит копчик. Чудовищное дело. Да я не чудовищное. Я сейчас как раз замазываю люк текущий вот но ну его просто замазываю не, не наглухо все остальные наглухо заклеил ага, надеюсь сейчас... этот попробую оставить пока чтобы все, все равно надо замазать было покажи откуда герметик герметик вот так вот добываем О. Сегодня штиль почти. Вот эти окна уже наглухо замазаны. Вот таким вот красивым способом. И даже вот этот люк наглухо замазан. Сейчас пойдем смотреть снаружи. И вот этот, и все наглухо. А тут матрос после вахты отдыхает. Сметаной обмазаны, у лки-палки, мама минер. А нечего течь было, когда нас на воду положила. На улице холодина. О! Холодина? Да. Сократно. Как на Я 21 показ. А в домике Мама. под крышей 20. Лет. А, а починит это указатель погоды. Указатель погоды. Вышли, чинить. А надо, надо на мачту лезть? А -а -а. Настяка, на мачту полезешь? Давай танцевать ногами. Вот Музыку-то играем, только танцевать ногами приготовились. Это -то Мне так не, не нравится. Давай на стол Нет. ноги. -то. Ты что, я одна буду танцевать ногами? Давай лапу свои. И черта не осталось У нее в кошельке Три рубля Моя бабушка Курит трубку Трубку курит Бабушка моя Моя бабушка Курит трубку И чертит планы за на борту А потом берет В плен очередь Продает ее в бордель моряков Да становится лучший шлюхой Да становится женщиной фа, У нее голубые корсеты, подвязки А в шее атласный парт. У нее ни черта не осталось У нее в кошельке три рубля Бабушка курит трубку, -ку. Кур трубку. Курит -ку. Кур -ку. Кур бабушка моя. Моя, кури, -ку. Кур -ку. Кур -ку. моя бабушка курит трубку. А земких ручьёк своей. Бабушка курит трубку. Кур -ку. И сквозь дым видит волны мори. И боятся понял. Генуя готовится. И поправку гордятся ей За то, что бабушка убирает И топит фрегаты Но стариков и детей У нее ничего <свистит> не осталось, <свистит> У, нее осталось. <свистит> У нее в кошельке рубля. три рубля <свистит> Моя бабушка <свистит> курит трубку Трубку, трубку курит <свистит> бабушка моя Готова, Настя? Нет Примерно третью часть будем ставить Даже и самое, чтобы заставь сегодня вылезала Посматривать ну, там, хорошо? хорошо? Пусть бегут пешеход пешеходы По лужам, а вода под спальту И неясно прохожим В этот день Еще не чуть -чуть. Похожи, Почему Шамаренька. я все селый Шамар. такой А я играю Шамар. На гормозке у прохожих На виду К сожалению День рождения Только раз в год Прилетим За счастлив В вертолете <свес rearrange> <свеч> И бесплатно покажет кино с, с днем рождения Поздравляю, Стравте, наверное Вот здесь вот наш трек по, по Тихому океану виден, начиная от Галапагосских островов Остров Пасхи, Питкерн, Гамбьер, Маркизы А, вот Питкерн, вот здесь, да, вот здесь вот остров Пасхи И необитаемый остров Сала и Гомес, вот здесь Питкерн, здесь Гамбьер, вот Маркизские острова и дальше по французской Полинезии Через Туамоту и острова общества Мы пришли на абору От нее отошли 100 миль И решили отправиться в экспедицию Раз уж мы тут И вот экспедиция против ветра рубилась Вот таким веселым треком Елочкой рубилась рубилась Зашла на маленький островок Крематара По запасы продовольствия И вот здесь вот вышла Пройдя рифы, призраки по точкам Юга-Тихого океана. Он вот здесь вышла на первую координату рифа Мария Терезо, вот здесь на вторую. И дальше вот шли-шли-шли. И пришли, наконец, в третью точку.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 Дуду дуду дуду дуду, дудуру